Жипой на проклятой гитаре Пальцы пляшут в их полукруг Захлебнуться бы в этом горе Бой последний, единственный друг Не гляди на ее запястье С плечи льющийся шел Я искал в этой женщине счастье А нечаянно гибель нашел Я не знал, что любовь зараза Я не знал, что любовь чума Подошла прищуренным глазом Хулигана свела с ума Бой мой друг, напивай мне снова Нашу прежнюю буню, Рэй Пуль целует она другого, Молодая, красивая дрянь. Ах, Стой я ее ругаю, ах, постой, я ее кляну, да тебе про себя я сыграю под басовую струну. Льется дней моих розовый купол, сердце снова золотых их с ума, Долго девушек я прищупал, ну ка женщин глу прижимал, да есть горькая правда земли.